Некоторые считают, что продать можно все, главное хороший маркетинг. Чтобы продать продукт, нужно привлечь внимание потенциального клиента и убедить его совершить покупку. Посмотрите на картинку. Наверняка букву М вы заметили сразу, потому что по форме она очень сильно отличается. Но тут есть еще буква S. и чтобы заметить ее, вам необходимо напрячь внимание. Буквы О просто сливаются. Можно провести аналогию, что продвигать проще тот продукт, который отличается от других, имеет уникальные физические характеристики внешний вид более качественный и так далее то есть он сам по себе выделяется и привлекает внимание если продукт такой каких на рынке много то для продвижения нужно будет прилагать усилия то есть я о том что от продукта много что зависит у меня на канале есть отдельное видео на эту тему ссылка в описании